«Супер спасибо! Значит, однажды ты займешься своими делами, когда ты получаешь очень милый комплимент. Ты такая красивая, знакомый, говорит вам. Ты улыбаешься, и вы оба расходитесь. Но вы не можете не сомневаться в искренности от комплимента. Я? Красивая? Ты думаешь. Но вы знаете, что у всех нас есть свои привлекательные качества. Так что же заставляет тебя сомневаться в своих? Ты прекрасна. Но вы протестуете, Еще знаки. Что же «у всех нас есть разные качества»? Это делает нас привлекательными». Но вот некоторые общие признаки, что ты действительно более привлекательна, чем думаешь. Номер один. Другие не только помогают вам, но примите дополнительные меры, делая тебе одолжение. Итак, вы просите нового друга о небольшом одолжении. Но мало того, что они выглядят очень взволнованными, чтобы помочь вам, но они принимают дополнительные меры, чтобы убедиться, что все сделано идеально. Может быть, они просто потрясающие друзья. Или, может быть, они действительно хотят доставить тебе удовольствие из-за того, какой ты замечательный. Многие люди подсознательно будет более склонен, чтобы помочь людям, которых они находят привлекательными, чем те, которых у них нет. Их тянет к тебе, и просто помогая вам, они чувствуют себя лучше, потому что ты заставляешь их чувствовать себя лучше. Номер два. Люди удивлены, когда ты рассказываешь им о своей неуверенности. Вы замечаете, что ваши друзья обсуждают свою неуверенность, и упомяните, что вы можете иметь отношение к одному из них. Все они с удивлением поворачиваются к вам, в чем ты не уверен. «Ты великолепно. они говорят. У каждого есть неуверенность в себе, но некоторые люди могут забыть об этом, когда они сталкиваются с кем-то, кому их чрезвычайно влечет. Если вы часто чувствуете себя комфортно в своем стиле или уверены в том, кто вы есть, другие могут предположить, что у вас нет никакой неуверенности. Возможно, ваши друзья восхищаются не только вашей внешностью, но и ваша личность тоже. Номер три. Люди пялятся на тебя, и незнакомые люди смотрят на это еще раз. Вы идете по улице, и чтобы незнакомые люди бросали на тебя быстрый второй взгляд? Вы замечаете, что люди пялятся на вас? Это признак того, что вы могли бы быть очень привлекательной. Некоторые люди могут пытаться быть незаметными в их втором взгляде на тебя, в то время как другие могут быть так шокированы по тому, как хорошо вы себя ведете, что они не могут удержаться от удивленного второго взгляда. Номер четыре. Вы верны тому, кто вы есть и владея своим внешним видом. Уверенность – это то, что требует времени для многих. Но если вам достаточно комфортно в вашем уникальном образе и кто-то есть внутри, люди обратят на это внимание. Эта уверенность или даже счастливо-довольная манера, скорее всего, привлечет других, потому что они так заинтригованы тобой. Люди ценят тех, кто действительно является самими собой. Каждый хочет быть уверенным в том, кто он есть. Так что они, скорее всего, тоже будут восхищаться вами за это. И чем больше вы чувствуете себя комфортно с тем, кто вы есть, чем больше вы начинаете понимать, что «Эй, ты довольно красивый человек». И номер пять. Люди нервничают рядом с тобой. Часто ли вы замечаете, когда люди подходят, тебя они кажутся немного нервными? Спотыкаются ли они в своих словах? Им трудно встретиться с вами взглядом? Ну, это может быть не только потому, что твои глаза ослепительны. Это может быть потому, что их привлекает к вам во многих отношениях. И приближение к вам может быть для них очень пугающим из-за их влечения к тебе. Все люди разные. Некоторые могут изо всех сил стараться избавиться от нервов, прежде чем поговорить с вами так что вы, возможно, не всегда это замечаете. Другие, возможно, не смогут с этим поделать. Итак, если тот человек, который сделал вам комплимент, ранее выглядел немного нервным, вероятно, это может быть связано с тем, что «ну, я не знаю», они думают, что ты красивая. Итак, заметили ли вы какие-либо из этих признаков? Не стесняйтесь сообщать нам об этом в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если бы ты это сделал, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделись им с другом.